Когда руль поворачивается на небольшой угол, не следует перемещать кисти рук относительно обода рулевого колеса. При повороте руля налево основную работу выполняет правая рука. Левая рука является лишь вспомогательной. Возвращая руль обратно, основную работу выполняет левая рука. Быстрое вращение руля позволит вам окончательно освоить руление перехватом.